Всем привет! Компания Нагазуто.ру. У нас очередной Туарег с прямым впрыском 3.6, 280 лошадиных сил. Код двигателя БХК. Покажем монтаж, нюансы, как мы установили. Баллон стал на 90 литров, цилиндрический, с мультиклапаном класса Европа. Крепление вот так сварено. Крепится на штатные места. Здесь крючочки штатные. Вот так на 8 болтов. Ничего дополнительного отверстий никаких не сверлилось к полу. Все встало на штатные места. Вот так. И вот так вышло все. Заправочные в лючке бензобака. Так, закрыто. Но потом покажем. Кнопка переключения по желанию клиента будет. Вот, отверстие просверли, просверли в процессе. Но основное под капотом, конечно, интересно тут. Вот куча проводов прозванивается параллельно. Вот схемка. Такие двигатели ставили, то есть проблем не должно возникнуть. Вот форсуночки уже встали. Кстати, как все симметричненько парни стараются, делают вот прям красота редуктор э, турбот с запасом по мощности встал также на штатные места э, причем э, также хитро э, пластина, пластину сделали вот крепление Сейчас возьму лампочку Вот, вот болт один крепление и второй на штатный редуктор повесится на штатную пластину от предпускового подогревателя бинар. Вот. Тоже все по дырочкам сошлось. И редуктор прям за него можно подвешивать машину. Ну, жестко никак не болтается, мощнейшая пластина. И все это штатно стало. клапан также стал на штатный болтик нигде ничего никак не болтается, прям жестко. Ну шланги -то сольные уже вывели, подключили, форсуночки поставили. Форсунки Баракуда 130 без жиклеров, если кому интересно. 130 -е. есть еще бывает, кто не знает, 115, -е, 130 -е с максимальной производительностью. Все с запасом по мощности сделано. По настройке будет в районе 5% расход бензина, все остальное будет рай... газом замещаться. На данный момент клиент сказал, что расход 18-20 литров бензина 95-го примерно на 100 км тратит 1000 рублей. Посчитали, должно получиться примерно 300-350 рублей экономии со 100 км, вот в данном варианте. Ну, это примерно так прикинули. С нашими ценами на пропан на ну, данный момент. Электроника встанет Алекс и идея. 6 цилиндров. Вот БХК. У нас БХК. Есть еще тройка двигателя. Вот М55. Блок управления рядом с бензиновым блоком управления встал. Вот здесь. Эмулятор также уже закреплен. Там чуть подальше. То есть все поджабо встало. Все штатенько, нигде ничего болтаться не будет. Клиент э, за машиной, машиной владеет два года, за машиной следит, двигатель прям, приехал даже странно, вот нигде никаких потеков, машина 2007 год выпуска. Все сухонько, ну прям странно, до этого машины вот такие приезжали, там обычная. Что-то где-то все в масле, где-то что-то подтекает. Тут прямо, прямо идеально. Думаю, проблем с, конкретно с этим автомобилем не будет. Монтаж занимает по времени у нас примерно вот в данном варианте полтора дня. То есть сегодня утром взяли, завтра к обеду ориентировочно будем заканчивать и отдавать через тысячи километров клиента рекомендуем подъехать это как нулевое тул будет поделиться своими впечатлениями сколько у него бензина будет кушать теперь по динамике как будет в от езды по с бензином скорее всего никакой не почувствует также можно установить вот с этим оборудованием алекс идея метан мы ставили вот Porsche Cayenne Год назад примерно с таким же двигателем На метане Единственный метан вот Под субсидию не попадет Год выпуска старенький И компенсируется только Карта Газпромовская Вот, если у кого есть какие вопросы Пишите под видео а, Система это алекс идея не дешевая, она универсальная То есть этот комплект, к примеру, можно снять И поставить на любой другой автомобиль С прямым впрыском на 6 цилиндров То есть он универсален, это круто У других производителей, как правило, блок уже зашит И под конкретный автомобиль, как правило Они, возможно, чуть подешевле, блоки Но и расход бензина, там, как правило, не 5%, а 20-30% бензина кушает И экономия, соответственно не такая большая, как здесь здесь же за счет того, что расходы бензин будет маленький отобьется это дорогое качественное оборудование блин, как форсунки круто прям нравится красота в общем, у кого остались вопросы пишите под видео компания на у нас есть филиалы Пермь, Челябинск, Уфа во всех этих городах могут выполнить монтаж на прямой впрыск метан, пропан, ремонт, обслуживание И это все к нам